Ребят, напишите в комментариях, кто из вас снимает ТикТок. Это важно, это относится к теме видео. Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим видео под названием «ТикТок разрушил мою жизнь». Позволю, как это произошло. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Первые 10 тысяч человек, которые успеют поставить лайк, вам на этой неделе очень, очень сильно повезет. Будет волшебство. Давайте успеваем, а я считаю. Три, два... 1-0. Все, кто успел, удача отправляется к вам. Но ну, а мы начинаем. Тикток разрушил мою жизнь. Когда у вас есть сестра, это значит, что есть человек, который всегда крадет вашу одежду, косметику, в том числе дорогую, на которую вы тратите целое состояние. Но вас это устраивает, потому что вы любите этого да. человека. У меня была... Это было еще так подруга же, твоя... А моя это круто. сестра не украла у меня. Самое ценное. Что? И из-за этого я разрушила ее жизнь. О, боже! Привет, меня зовут Сэм. Привет. И Сэм. у меня есть младшая сестра по имени Кэлли. В детстве мы с Кэлли были очень близки. Но все изменилось, когда мы выросли. И я не стала причиной ее смерти. Кэли стала моим злейшим врагом и человеком, которого я ненавидела больше всего. Блин! Со временем Кэлви изменилась. Она стала монстром. Но прежде чем я объясню, как это произошло, пожалуйста, подпишитесь на канал. Я слышала, что это убережет вас от ночных кошмаров. В 16 лет Кэлли стала известным блогером в Инстаграме. Так. У нее был собственный бизнес-аккаунт и куча подписчиков. Тогда Нормально. я даже не думала об этом, предполагая, что она просто блогер, который хочет быть знаменитым. Я понятия не имела, что это разрушит годы моей жизни. Как это разрушило? Я зарабатывала на этом целое состояние. Да. И поэтому для моих родителей она была идеальной дочерью. Вдруг ну, чем я в этот была момент занималась? Я была она работала с хорошими школьными оценками. В то время как она была умнее, красивее и, конечно, богаче. Мои родители очень гордились ею. А я все больше походила на ненужную вещь. они хотя бы мое имя помнят? Кэлли была для них целым миром, особенно когда помогла им купить... Потому что Кэлли задницей шевелит и работает, а ты сидишь и рассуждаешь о том, какая Кэлли молодец. На самом деле множество хейтеров именно так и поступают. Это мышление хейтера. Ты смотришь на кого-то и говоришь, о, он такой классный, он такой классный. А не судьба задуматься, почему он такой классный? Подумай. Роскошный дом. Они поклонялись ей. Она была их богиней. И, конечно, не только для них, но и для всех остальных. Хотя мои родители относились к ней лучше, я была счастлива за нее, Потому что она моя сестра, и я желаю ей успеха. И все же меня поразило то, что она использовала меня как свою игрушку, чтобы стать известнее. Иными словами, она начала унижать меня перед всеми, чтобы привлечь внимание людей. А вот это плохо. Например, однажды, когда она сделала мне чашку горячего молока ссори, Она, им она заменила на чинку я зубной и пастой. Не... И сняла меня на камеру, когда я ела. Меня стошнило на глазах у всех. Она даже перестала Это называть плохо. меня по имени, а вместо этого называла картофельной головой за лени плохие оценки. Однако ей хотя бы хватило ума не называть меня так при всех. Будто бы она заботливый человек. Но сильнее всего я возненавидела ее, когда мой влюбленный Дэниел, который был на два года старше ее, подошел ко мне впервые в жизни, чтобы спросить, могу ли я устроить им свидание. О, Мое боже. сердце разбилось. В тот момент я знала, что нам с ним никогда ничего не светит. И поэтому я сказала ему, сделай Пошел это сам, придурок. Но я сомневаюсь, что она захочет а? встречаться с таким неудачником, как ты. Не думаю, что он захочет встречаться со мной после этих слов. Он был очень зол. Я опозорила его перед друзьями. И теперь он будет ненавидеть меня вечно. Прощайте надежды и мечты о будущем муже. Что ж, думаю, я в любом случае останусь одна и буду вязать платье для своих. Нет, ну вот видите, она как бы сестрой на рамсе, потому что сестра деятельная, занимающаяся, успешная. А она как бы ленивая, плохо еще учится, нифига не делает. И как бы в этом-то вся загвоздка. Но вот тут представьте другую ситуацию. У тебя вот есть сестра, и она близняшка твоя. Вот это вот вообще самый кошмар, когда она, близняшка, выглядит так же, у нее все те же ресурсы, что и у тебя, но ты в жопе, а она в топе. Вот тогда да. Эти море, потому что для всех я была лишь пустой тратой кислорода. Спустя два года моя сестра стала популярнее. Я нашла себе работу на полставки и продолжала быть никем. Но вдруг все изменилось. Как? Я была в невероятном шоке, как будто мне наконец улыбнулась удача и повернулась ко мне лицом после стольких лет. Словно я выиграла в лотерею. Все началось, когда Реджина Джордж решила устроить прямой эфир на своей странице. И после того, как она подготовила место в своей комнате, она пошла к своему прихмахеру. Фу, она такая выпендрёжница. А я пошла к ней в комнату искать свою толстовку с Билли Айлиш. И? Да, я фанатка. Она знала, что я обожаю эту толстовку, и крала ее, чтобы мне досадить. Я искала свою толстовку и вдруг и? обратила внимание на ее оборудование. Меня бесило, какой она стала. И вдруг я начала подражать ей. Не знаю, что со мной произошло, но мне просто хотелось посмеяться над ней. Поэтому я села на ее стул и притворилась ей. Так? И случайно включила прямой эфир. Не знаю, как это получилось. Меня не интересовали соцсети, и я понятия не имела, как это работает. Я вышла в эфир, не заметив этого, и пародировала ее на ее собственной странице. Когда она заметила, что вышла в эфир, помчалась домой как можно скорее. Влетела в комнату, как бешеная собака, и оттолкнула меня. Я не знала, что происходит, но все равно толкнула ее в ответ и наорала. Опа! Вот это уже наша. У нас произошла крупная связь. Просмотры, наверное, Как у Кардашьян. Только запланировано это не было. Конечно, мои родители повесили всю вину на меня. И наказали за то, что я чуть не разрушила карьеру сестры. После наказания они пошли утешать ее, ведь она была так зла из-за случившегося. Мне было грустно от такого отношения, но после этого Теперь, мне кажется, чудо. Зрители Видел захотят стал её вирусным, и у него были тысячи просмотров. Народу это понравилось. Ну, они конечно, я как я не и я стала знаменитой. И тут люди стали спрашивать обо мне, стали просить еще больше моих видео. Но мисс идеальная отказывалась говорить обо мне. Я пыталась убедить ее Серьезно приглашать в своё видео в качестве гостя, но она посмеялась над мной всех и правда. отказалась. И я решила действовать по-своему. И то, что я сделала потом, изменило мою жизнь навсегда. Я создала свою страничку. Запустила туда видео, но никто его не видел. Поэтому я наняла хакера и взломала ее аккаунт. Я отрекламировала свою новую страничку на ее аккаунте и попросила ее подписчиков подписаться на меня. Я объяснила, что хочу снимать пародии на других людей. Например, на звезды и блогеров. Просто ради смеха, не заходя слишком далеко. Вы не поверите, но моя страница стала популярной. Видео получали кучу просмотров. Я глазам своим не верила. Когда сестра обо всём просто обезумела. Она а стала угрожать нет? мне, Наверное, что вроде, если хорошо, я не вот не какую-то свою мать, не знаю, я готов пожидать. Но еще она знала, что на моей странице почти все ее подписчики. И я тоже могу испортить ее идеальный образ. В общем, я пригрозила, что выйду в эфир и не скажу ей, и покажу людям, какая она на самом деле. С тех Кипец. пор она отступила. Я продолжала работать над своей страницей, и, к счастью, день за днем становилось все популярнее. Та она сгорала от зависти. Шло время, и я тоже стала хорошо зарабатывать. Я купила родителям новые машины и давала а им себе кучу еще денег, купила? чтобы привлечь их внимание. Моя жизнь встала с ног на голову, и люди стали меня замечать. Родители, наконец, полюбили меня, и у меня была куча фанатов и друзей. Благодаря им я чувствовала себя особенной. Я стала привыкать к такому обращению и... стала одержима. Я чувствовала, что между нами своего рода соревнования... И тот, кто станет успешнее, получит больше внимания от родителей и всех остальных. Хотя я знала, что все это внимание не настоящее. Так странно. А мне не да стала Я хотела еще больше. И мне нужно было сделать что-то, чтобы убрать ее. Я хотела уничтожить свою сестру. Поэтому создала фейковые графики. И стала настраивать людей против нее. Я писала злые и обидные комментарии, разоблачая ее недостатки. Видя, как страдает ее страница, я становилась еще более одержима своей. Я приходила в ярость всякий раз, когда кто-то писал плохие или злые комментарии к моим постам. И немедленно проверяла страницу Кэлли. Не Вы понимаете, мне больше всего раздражают ситуация, что вся их деятельность построена какой-то злости. Это очень плохо. Я думаю, что они обе лишатся своих каналов в любом случае, потому что когда ты отправляешь во вселенную какой-то злой посыл, какая-то конкуренция, лишь бы, лишь бы насолить кому-то, кого-то оскорбить и так далее, то успеха не будет у этого мероприятия. И вам 500 процентов и поверьте. Только с душой, только через любовь нужно это делать. Тогда все будет круто. Поклонник. Я просыпалась дважды за ночь, чтобы проверить свою страницу. Ну, все. Я часами правила и совершенствовала каждый пост, прежде чем загрузить его. И пыталась угадать, за что его могут критиковать. Я всю жизнь посвятила своей странице. И зверски бесилась, если что-то шло не так. Я постоянно переживала. В безумии скупала новые товары, делала пластические операции и занималась спортом. Мать свою! Я потратила на это целое состояние и не могла остановиться. Дурочка! В день, когда у меня стало больше подписчиков, чем у Кэлли, я вошла к ней в комнату. Взядя на ее ухмылку, я, я тебя сказала: сделала, Ну, милые, не грусти, пришло мое время сиять. Но меня беспокоило то, как она на меня посмотрела. Она улыбнулась и сказала. Удача, дорогая. Ты же знаешь, что все имеет последствия. Вот именно. Я разозлилась, хлопнула дверью и пошла в свою комнату. Мне было невыносимо оставаться в доме, который принадлежал ей. Поэтому я купила новый, более дорогую и вот не Правильные Мои родители были поражены моим новым особняком и решили переехать домой. Родители к вообще странные. Кэлли осталась у себя и отказалась переезжать и жить в доме, который принадлежал мне. Я больше сосредоточилась на своей странице и начала делать новые видео, пародирующие знаменитостей. Мои видео стали вирусными, а страница с каждым днем становилась все популярнее. Поэтому компании платили мне хорошие деньги за рекламу своей продукции, и мой бизнес начал расти все больше и больше. Однажды я узнала, что все компании, которые рекламировала моя сестра, разорвали с ней контракты. Почему ты с твоей сестрой разорвал? Почему нельзя финансовые поговорить нормально? Я, не я попыталась убедить ее переехать к нам, ведь она моя младшая сестра. Ну. Но она отказалась. Она думала, что я хочу хвастаться своим успехом и унизить ее. Через некоторое время я Сам узнала, виновата, что она продала дом. Мне было стыдно, когда я услышала об этом, и я попыталась с ней связаться, но телефон был выключен. Я отправил ей в Инстаграме пару сообщений, но она не ответила. Однажды утром случилось страшное. Мою страницу атаковали фейковые аккаунты. Там была куча злобных и унизительных комментариев. Мне в личку отправляли ужасные видео. Мне угрожали и обвиняли в том, что я разрушила жизнь моей сестры. Я взбесилась, когда увидела это и стала все крушить. Я была одновременно в шоке и ужасе. Сначала я подумала, что мне пытаются отомстить кэлли Но все же через некоторое время я убедилась, что это не она. К тому же я давно о ней ничего не слышала. Так, как так, так, родителе. куда она делась? Я стала думать, что с ней что-то случилось И она пропала Родители и ее близкие друзья Пытались Родители не но никто не знал, где она Поэтому мы с родителями решили Зайдеть полицию о ее пропаже Ужас. Было начато расследование Шли недели, и они ничего не нашли Единственное, что мы знали Что она продала дом, выплатила долг И исчезла Беда. Я чувствовала себя отвратительно Представляла себе все самое худшее Хотя мы с сестрой не были так уж близки и даже почти ненавидели друг друга. После ее исчезновения я плакала каждый день. Наша ненависть была лишь временной. Ты испытываешь это чувство, когда тебя донимает тот, кого ты любишь. Я думала о ней каждый день. И наконец поняла, что должна рассказать всем, что сделала. Хотя я знала, что меня ждут серьезные последствия, и вспомнила, что Кэлли предупреждала об этом. Мне было все равно. Было важно лишь одно: чтобы она вернулась домой целый и невредимой. Но и Поэтому нет, я взяла волю в кулак. И сделала невероятное. Я запустила на своей странице видео, в котором призналась, что сделала с сестрой. Я рассказала про одержимость своей страницей и всех гадостях, которые я учинила против сестры. В этом видео я показала, насколько виновата и опозоренной себя чувствую. Я извинилась перед сестрой и попросила своих подписчиков помочь мне найти ее. Я объяснила, что после случившегося она исчезла, и я хочу вернуть ее. Видео попало в топ сразу после публикации. У него были миллионы просмотров, но ужасные последствия. Последовали отписки, злобные, осуждающие комментарии. Некоторые даже сочиняли обо мне гадкие рассказы и распускались да беда, всегда, всегда Я чувствовала происходит. себя ужасным. На меня нападали почти все, да, а сестры так и не нашли. Значит, Хоть классная. и были те, кто хотел помочь, но у них ничего не получалось. И я начала терять надежду. Ну, где же сестра? Я была уверена, что с сестрой что-то случилось. Потому что она не связалась со мной, да, потом а же, видео же. посмотрели практически все. Я на сто процентов уверена, что она его видела, если она в порядке. Шли месяцы, а сестра так и не появилась. Однажды, листая сообщение, я заметила кое-что странное. Там было злобное сообщение, как и большинство остальных, но казалось, что его написала Кэлли. И у меня появилось еще больше подозрений, ведь отправитель назвал меня картофельной головой. Прочитав это, по телу побежали мурашки. Это она. Я знала, что с тем сообщением было что-то не так, и начала собственное расследование. Я позвонила своему хакеру, и он взломал ту страницу. То, что я нашла, просто свело меня с ума. Что там? Парень по имени Джош был фанатом моей сестры. Мне удалось прочитать ее выиграл? и я узнала, что моя сестра сделала нечто невероятное. После продажи дома она переехала к нему и жила с ним. Я не могла поверить, что Кэлли так поступила. Ведь это ужасно, решить жить с незнакомцем, а не со своей сестрой. Вот именно. И еще YouTube канал это вообще делать. Когда я прочитала еще раз сообщение Джоша, Ой. почувствовала нечто необычное. Я почувствовала, что Кэлли нужна моя помощь. Да, он и сразу отправилась в полицию. Квартире, по -любому. Я показала им сообщение и рассказала, что нашла. Про хакера, правда, я умолчала. Полиция нашла его адрес и немедленно поехала к нему. Райончик у него был жутковатый. Я не понимаю, как Кэлли могла так поступить. Когда Джош увидел полицейских, он отказался открыть дверь. Поэтому полиция ворвалась в его квартиру, а он пытался сбежать. Когда мы вошли в дом, у меня отвисла челюсть. Его квартира была полна фотографий Кэлли, товаров, которые она рекламировала, и даже вещей, которые она использовала. Он Этот парень был одержим моей сестрой. Он даже сохранил салфетки, фаната, в которые она смотрелась, и написал драгоценные сопли моей малышке. Омерзительно. Пока за ним гналась полиция, я отправилась на поиски Кэлли. И в конце концов я нашла ее запертой в маленькой комнате, и выглядела она ужасно. Келли дрожала, а я подбежала к ней и крепко обняла. Она Бедная. плакала у меня на руках, как ребенок. После этого Джоша арестовали, и выяснилось, что он психически он псих. болен и уже давно был одержим Келли. Когда ему наконец удалось поговорить с ней, она уверилась, что он отличный парень, и переехала Ах. к нему жить. Но когда она оказалась в его доме, он запер ее, оборвал все связи с внешним миром и хотел, чтобы она была только его. Где-то я это уже видела. Джош контролировал её, и моя сестра не могла убежать от него. Пока однажды он не показал ей видео, и Кэлли убедила его написать мне сообщение. Он написал именно то, что она ему сказала. И это помогло мне найти ее. В конце Какая концов, умная. Она умная! Когда мы с родителями приехали в больницу, чтобы ее проведать, я подошла, чтобы еще раз обнять ее и извиниться лично. Однако она отодвинулась и сказала: Я видела твое видео. Оно было таким же наивным, как ты сама. Не думаю, что я прощу тебя только потому, что ты спасла мне жизнь. Я улыбнулась и ответила: По крайней мере, это помогло мне найти тебя, и теперь ты в безопасности. На ее лице промелькнула улыбка, но я увидела ее. Она сказала: Ну, конечно, картофельная глава. А -а -а. Теперь Калиса. Я так рада, что поверились колледж, они! А я подала заявление на курсы актерского мастерства. Потому что, скажем прямо, колледж явно не для меня. Мы снова воруем друг у друга одежду и косметику, но больше никакой кражи подписчиков. Я надеюсь, это исключительно подписчиков подписчиками вас тоже нужно берет, Потому что я не хочу, чтобы кто-то оказался в моей ситуации. И самое главное никогда не отказывайтесь от своей семьи. Никогда не отказывайте от своей семьи. Золотые слова. Вот такое видео сегодня было, ребята. Надеюсь, оно понравилось. Оно такое было поучительное для всех видеоблогеров и для всех тех, у кого есть сестра. Вообще, семья. Брат. Это важная семья. Сам Важнее всего, важнее ютубов и всего остального. Правда. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока.